Один из самых распространенных вопросов, которые мне задают клиентки, это вопросы об аксессуарах. Как их выбирать, как их носить, чтобы не было слишком много, слишком мало и так далее. Во-первых, для того, чтобы их носить, их нужно иметь. Бессмысленно покупать какой-то аксессуарчик, какому-то платьицу. Если у вас есть платьица к нему или кофточка, или что-то еще, к нему нет аксессуаров, в общем, говорить об этом поздно. Аксессуары – это оптимальная покупка просто так вот если у вас настроение умираю хочу что-то купить и не знаю что лучше купите аксессуар потому что аксессуар покупается к состоянию души а не к платьицу и когда у вас дома будет большой набор аксессуаров тогда вы всегда найдете чем их надеть кроме этого вы должны очень хорошо знать себя подойдите к зеркалу и Хоть на секунду, женщины, я знаю, что это очень сложно, я тоже женщина, как видите. Забудьте о своих недостатках и обратите внимание на свои достоинства. Ну, хоть что-нибудь вам в себе нравится, кому-то очень много всего, а кому-то буквально пара деталей, но тем не менее. Может быть, у вас красивая шея, тогда вам стоит сделать акцент на, э, на, на уши, на серьги и на ваулица. лица. Может быть, вам как раз не очень нравится ваш овал лица. Тогда ваши ожерелья должны быть длинными. Может быть, вы больше всего себе любите руки. Тогда пусть ваши рукава будут покороче. Будет такая элегантная длина рукава. Будут браслеты и кольца. И в каждом случае, каждый день одеваясь, вы должны выбрать буквально два, чтобы не было преизбытка аксессуаров, буквально два элемента, которые вы хотите подчеркнуть. И тогда вы сможете их подчеркнуть. Кроме этого... Очень распространенная ошибка подбирать аксессуар по цвету и по форме к одежде. Этого не нужно делать. Аксессуар это яркий акцент. Если мы к желтенькому платью подбираем желтенькие бусики, конечно, может быть очень интересный такой облик в стиле 50-х, но в большинстве случаев потеряется и платьица, и бусики. Должен быть красивый контраст. Платьице должно быть фоном для ваших сережек или вашей подвески, или ваших бусиков. Кроме того, что для вас важнее всего в себе? А ваша нежность, ваша трепетность, ваша сексуальность, ваша необычность или ваш статус? Собственно, такими должны быть ваши аксессуары. Если вы хотите подчеркнуть свое творческое начало и свою непохожесть на всех остальных, пусть это будут какие-то авторские украшения, скорее всего, крупные, асимметричные и немножко жесткие. Если вы хотите подчеркнуть свою нежность, то, скорее всего, аксессуары должны быть небольшие. И действительно нежные, филигранные, мягкие. Если вы хотите подчеркнуть свой статус, они должны выглядеть, не обязательно быть, выглядеть дорого и респектабельно. И категорически не стоит бояться смешивать стили. Если вы к строгой и достаточно буржуазной одежде наденете какой-то буржуазный аксессуар, очень спокойный, тогда вы будете совсем взрослой и серьезный. Вот как раз к ней стоит надеть что-то, может быть, такое слегка экстравагантное. А может быть, к простому джемперу и брюкам, чтобы сделать их поинтереснее, можно надеть и выглядеть дороже. Можно надеть как раз классический жемчуг. И надо сказать, что если вы хотите попробовать носить что-то, чего вы до сих пор не делали, слишком мягкие, или слишком агрессивные, или слишком буржуазные, то проще всего начать экспериментировать с самой простой одежды. Не так, чтобы ехать за город, но тем не менее, самая простая юбка-карандаш, или прямая юбка, или брюки, и спокойный джемпер. На Этот фон погасит. Вот новизну посылов экстравагантных, или слишком женственных, или слишком дорогих аксессуаров. И как раз баланс будет соблюден. Ну и уж если говорить о балансе, нужно помнить, что пропорции должны быть соблюдены. Даже если вы хотите показать, какая вы внутри нежная и трепетная девушка, если ваш рост больше 175 и все размеры пропорциональны, ваши маленькие аксессуары все равно должны быть крупнее, чем крупные аксессуары для девочки, чей рост 150 сантиметров. Помните об